Привет всем! Меня зовут Лера, и я рада видеть вас на моем канале о рукоделии не только. В этом видео я хочу показать вам простой способ связать ложный кетельный шов при круговом вязании. Ложный кетельный шов нужен для того, чтобы создать впечатление пришивной горловины. Горловина выглядит так аккуратнее, а само изделие более законченным и солидным. Давайте приступим к работе. Итак, я уже связала... 10 рядочков резинки 2 на 2 как будто я начинаю вязать горловину. И сейчас приступлю к вязанию ложного кетельного шва. И в первом ряду я буду переходить на спицы большего размера, ну, как обычно мы это делаем. И первый ряд ложного кетельного шва вяжется просто лицевыми петлями. Просто самым обычным способом. первый ряд мы вяжем просто лицевыми петлями сейчас я довяжу ряд до конца и покажу вам как вязать дальше вот следующий рядочек второй единственный такой сложный нам нужно будет удвоить количество петель которые у нас на спицах для этого мы будем поднимать петлю предыдущего ряда надевать ее на спицу и эту петлю провязывать изнаночной а вот та петля которая у нас осталась на спице лицевая мы ее будем переснимать на спицу нить за работой еще раз петля предыдущего ряда поднимаем ее на спицу и провязываем изнаночной лицевую петлю Переснимаем на правую спицу нить за работой. Еще раз. Петля предыдущего ряда. Вот эта вот перемычка. Поднимаем ее на спицу. Провязываем изнаночный и снимаем. А вот эта вот лицевая петля, которая у нас осталась, переснимаем ее на правую спицу нить за работой. И так вяжем до конца ряда. Это будет у нас второй ряд ложного кетельного шва, где мы увеличиваем количество петель в два раза. Сейчас я дойду до конца ряда, и мы с вами снова встретимся. Мы провязали наш второй ряд, и у нас удвоилось количество петель на спицах. И в следующем ряду мы будем вязать вот таким образом. Сейчас все будет уже не так туго, уже будет попроще. И вот изнаночную петлю, которую мы в прошлом ряду провязали, мы теперь будем снимать, не провязывая на правую спицу, и нить при этом у нас перед работой. А лицевую петлю, которую мы не провязывали, теперь мы провязываем лицевой. Еще раз, изнаночную петлю мы переснимаем на правую спицу, не провязывая. Нить у нас при этом находится перед работой, а лицевую петлю мы провязываем обычным способом. Изнаночную петлю переснимаем, нить перед работой и лицевую провязываем. Таким образом мы вяжем до конца ряда. Мы довязали наш третий ряд до конца. И получается, что мы вяжем наш ложный кетельный шов, вот эту среднюю часть, полой резинкой. И четвертый ряд мы будем вязать так же, как и первый. Первая петля у нас изнаночная, которую мы в прошлом ряду переснимали. Мы ее провязываем. Лицевую петлю мы переснимаем на правую спицу, нить за работой. Опять изнаночную петлю мы провязываем. Лицевую переснимаем изнаночную провязываем лицевую переснимаем, нить за Продолжаем вязать так до конца ряда и как бы вяжем как полую резинку. Мы довязали четвертый ряд нашего кетельного шва и теперь смотрите, какой нюанс. Нам дальше нужно будет ориентироваться только на количество рядов полой резинки. Поскольку первый ряд мы провязали просто лицевыми петлями, мы его считать не будем. А полой резинки мы на данный момент провязали 3 ряда. И вот при вязании кетельного шва вот этих рядов полой резинки должно быть всегда четное количество. Либо 4, либо 6, либо 8. 8, ну или любое другое, смотря какой ширины вы этот шов хотите и дальше мы продолжаем также вязать полой резинкой до того четного количества рядов, которые вы себя определите я в данном случае сделаю 6 рядов, то есть мне нужно провязать еще 3 ряда вы можете либо больше, либо меньше и мы встретимся с вами, когда я провяжу еще 3 ряда вверх, чтобы показать вам, как этот положный кительный шов закончить ну что ж, я провязала еще 3 ряда полой резинки в общей сложности у меня ее получилось 6 рядов. И если считать от первого ряда кетельного шва, то рядов у нас получилось 7. Это вместе с тем рядом, который мы провязали просто лицевыми петлями. А теперь нам нужно связать последний ряд, как бы закрыть наш кетельный шов. И мы должны прийти к изначальному количеству петель, которые изначально мы с вами набирали. Потому что сейчас у нас на спицах в 2 раза больше петель. Как мы будем это делать? Вот смотрите, у нас сейчас петли располагаются попарно вместе лицевая и изнаночная петля ряд у нас начинается сейчас с изнаночной петли мы в эту изнаночную петлю заводим спицу подцепляем лицевую вытаскиваем ее провязываем лицевой и обе петли скидываем со спицы еще раз вот изнаночная петля мы заводим в нее спицу, подхватываем лицевую петлю, вытягиваем ее, но со спицы не снимаем. Провязываем эту петлю вытянутой лицевой и обе петли скидываем со спицы. Смотрите еще раз. Изнаночная петля. За нее мы заводим спицу, захватываем следующую лицевую, вытягиваем ее, провязываем лицевой петлей и скидываем со спицы обе петли. И вот у нас получаются здесь такие протяжечки. И вот тем самым мы уменьшаем количество петель в два раза до нашего изначального количества, которое мы набирали. И закрываем наш ложный кетельный шов. Так, вяжем до конца ряда. Я довязала свой кетельный шов. Вот что у меня получилось. И дальше... Вы продолжаете вязать ваши изделия как обычно, то есть в следующем ряду вы делите его на рукава перед и спинку, вяжете росток и так далее. Если вы еще не пробовали такой способ, обязательно попробуйте, тем более, что он очень простой, и вы увидите, как поменяется внешний вид ваших изделий. А на этом я заканчиваю свое видео. Спасибо вам за просмотр и приятного вязания!